Добрый день, уважаемые пчеловоды Украины, не только Украины. Спасибо, что смотрите нас. Мы находимся в Канаде, в городе Монреаль, на Международном конгрессе по пчеловодству Апимонде 2019. Снимаем эксклюзивное видео для канала Ивана Фабро о состоянии нынешнего рынка пчеловодства мирового. Вот. Здесь вы сможете посмотреть массу интересных видео с этого конгресса. Шли по улице, увидели супермаркет канадский, решили зайти, стало интересно. И первое, на что мы наткнулись, это большие стеллажи-полки с биодобавками. И уже здесь мы видим мед. Компания Флора представляет 4 сорта меда в баночках по 250 грамм. С какими-то витаминами, с какими-то добавками целебными, судя по всему. Вот. И цена очень приличная. За 250 грамм они просят 17,5-25,5 34 и 48 канадских долларов. Я напоминаю, что один канадский доллар это 75 центов американских. Поэтому цена очень приличная. Но самое больше всего, то что нас удивило и впечатлило, это огромные коробки с маточным молочком на нижней полке, на которых написано 1000 мг маточного молочка. Вот И в этой коробке находятся Такие капсулы, на которых стеклянные капсулы, на которых написано маточное молочко. Это, судя по всему, какая-то биодобавка, которую, которая, в состав которой входит маточное молочко. И стоит эта коробка 31 канадский доллар. Тоже очень прилично. Идем дальше. Вот, дальше мы конечно нашли витрину с медом она большая вот она за мной как раз находится здесь различные производители канадские меда представлены вот, и э, весь мед в пластике здесь на этой витрине э, самые разные емкости разные производители вот например компания комплимент канадская один килограмм меда жидкого продает за 16 канадских долларов я напоминаю один э, канадский доллар это 75 центов американских. Вот можете посчитать какая цена. Вот, весь мер жидкий, скорее всего, гретый или фильтрованный, очень он какой-то чистый идеальный, вот, и вряд ли он недавно откачанный, чтобы еще стоять жидким, ну сомневаюсь, хотя я могу ошибаться. Вот. Очень интересное решение, которое, кстати, нас удивило и может прийти на помощь украинским пчеловодам в расширении рынка сбыта их меда. Это такие баночки, похожие на масло то есть это прям с маслом можно перепутать вот, на котором нарисована булочка которую обычно берут к чаю на нее намазан мед выглядит это как будто намазано масло но на нее намазан мед и здесь в этой банке крем-мед то есть этот продукт подается как фактически медовый десерт для различной выпечки классное решение мне кажется очень сильно может увеличить и расширить рынок потребления меда в Украине в том числе дальше Мед компании да есть тоже интересное решение баночки с медом с детским, ну как детским. Есть, здесь обычный мед, просто баночки э, со специальными э, сосками, из, из которых крышками удобными. Его посасывать можно. Вот, то есть, ну это такое детское решение с интересной мультяшной пчелой на ней, нарисованной на нем, чтобы детям было интересно употреблять мед. Вот. Ну и что касается цен, также. Вот компания Лабонте представляет мед 375 грамм 6 канадских долларов один сорт восемь с половиной канадских долларов второй сорт компания лимель предлагает 375 грамм за семь с половиной долларов компания комплимент также 500 грамм за пять половиной долларов Би компания 7,69 долларов за 500 грамм вот и ну вот в основном так. Достаточно большой ассортимент меда. Вот. Но выглядит он попроще, так как в пластике. А рядом полочка находится с медом, который выглядит более дорого. Он в стекле. Вот. И здесь представлена компания Бонте и Мель Дурбели Хани вот, эти компании упаковывают тоже мед практически весь жидкий за исключением вот этого светлого белого, но это тоже крем-мед который используется больше как десерт здесь цена меда соответственно за 1 килограмм 13,5 канадских долларов и кстати, крем-мед стоит точно так же, как обычный жидкий мед и представлен сотовый мед в пластиковых судочках вот, ну такая же проблема, как у нас он частично вытекает но это делает его не очень презентабельным здесь мед пока еще жидкий но когда он садится, это совсем выглядит скажем так, не очень вот. и то, что нас вообще сильно впечатлило и удивило, это отдельная витрина такая картонная, красивая с различными медовыми леденцами с разными вкусами Цена которых 4,69 канадских доллара. Вот. И достаточно хорошим спросом здесь пользуются эти леденцы. То есть мы явно увидели, что на канадском рынке есть масса продуктов, в которой добавляется мед, культура потребления меда развита. И нам есть много чему научиться у канадцев в этом плане. Что естественно расширив культуру потребления меда, мы сможем развить украинское пчеловодство и сделать нацию за счет потребления меда и продуктов пчеловодства более здоровой.